всем привет подписчики мои дорогие вы на канале Артем Роблоксер и сегодня мы поиграем вот в такую крутую игру красаут где можно создавать свою машину смотрите чтобы создать свою машину надо нажать сюда а чтобы выбрать надо нажать на дат и тут выбираем у меня уже открыты три машины потому что у меня пятый уровень сейчас я вам покажу их. Вот она, рабочая лошадка, гадюка, машина новичка. Я думаю сыграть за рабочую лошадку, а потом за все остальные машины как никак. Давайте ее возьмем собрать, да? Теперь она у нас есть. Ну и поехали в бой. В бой. Вам все понравится здесь. В этой игре. О. Так. Ну и едем уничтожать так там. А вот наши меня стреляют. он не понимаешь, что делает просто. Я не, не очень части отстраиваемся просто от этого сейчас вы заметили что здесь отваливаются детали вы заметили это поэтому я и говорю что здесь очень все так прикольный, динамичный, не надо ждать, пока бой пройдет, просто заходишь и все. Я я я Блин, у меня уже этот горит я сейчас проиграю. А, -а, -а у меня ноль пушек в патронах, а, -а, -а. у меня сейчас. Это у меня в игре просто так говорится. Так что извините. Есть. Все противники уничтожены. Мы выиграли. Е вот если бы мне бы еще бы пять раз бы пулеметом бы всадили вот сюда бы, бы вот в капот, я бы взорвался бы. И все. И... кстати, кстати, нет. Ок. Лефифан на 17 уровень только. И вошли в Контакт. А, так, тут можно выбрать режим. На этом мы пока не будем демонстрировать. Так, но ну отсюда выйти я не знаю как. Так. Вот, escape. Escape. Да. Можно другие машины продемонстрировать, самые крутые. Я вам сейчас покажу вот эту тест-драйв. Вот, смотрите, какая она прикольненькая. А у меня такая пушка арбалет. Она вот так вот разрушает. Ну, не крутая же машина, да? Я можно купить только за настоящие деньги. Шифт это... Ускорение пульс, что ли, понятно? Так, а что шиф нам дает? Канана... Она нам, наверное, дает этот. Как я Лечиться. И вот так мы их разрушаем. Я Давайте попробуем все разрушить просто. Но еще выпускает такие пули. И вот так мы просто их разорвали. Так. Это, кстати, мина. Если она подъедет, то мак взорвется. Я уже, походу, взорвался чуть-чуть в -чуть. себя. Так, спускаем его, например, вот сюда. Так, давайте добивать этого уже. Ее 200 метров. Чего? 200 метров. Для метров проехать что-то может. Вау, автобус это что-то уже жёсткое. Так. Что я Блин, я чё-то мимо стою. Так, ну и давайте другую машину протестим. Этому протести очень прикольная машина. Очень хорошая. Вот, купить за 1990. 1999 рублей. А вот эту машину сейчас посмотрим. Блин, она такая крутая. Как она машина голода. Давайте ее испытаем. А, вот из чего она что-то состоит. Так, еще на Shift. Так она может еще невидимым становиться. Ну так себе на самом деле это. Давайте уже его добьем. Вот так надо добивать Давайте я спереди пока. Я думаю, я вам все показал. Ждите в следующую серую. Мы посмотрим еще всякие машины. Ну пока мы посмотрим вот эти две и закончим на этом. Вот это что у нас? Машины чумы. Так. Давайте ее посмотрим. Ух ты ж. Она пускается огнем. Но ничего, сейчас мы ее поджарим, конечно. Она нагревается вот так. Блин, а что, круто. И вот так она, значит, может... Еще она может становиться невидимой. Понятно. Еще ее очень значит. Нагреваем ее, нагреваем и все разогрели эту машину так вот все у нее уже все разгорается Блин, капец она разогрелась, давайте ее поджарим еще. <свесили> <свесили> <свесили> Ух ты! Да-да-да! Интересно, что это такое? <свесили> Ладно. Сейчас посмотрим самую последнюю машину. Это Тарантул-паук. Надеюсь, она вам понравится. Я ее не буду покупать. Я ее попробую сам собрать, когда ну, буду слишком. Такой уже сильный. С высшим уровнем. А пока он вот так стреляет. Это моя рабочая лошадка, кстати. Вот так. и её... А что? паук прикольный. Ладно. Ну и на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Артм Блобокс. Ну, всем удачи и всем пока-пока!